Крафтовые бары, это. <связывая> <связывая> Вон Масин стоит, сидит тоже есть. Считан. Я понял, да. У меня вот здесь друзья тоже сидят знаешь? Это кто? А, пацаны? Да, просто пацаны. Со мной. Мужчинки. Ты как? Рад Нормально. Тебя Слышь, я тебя смотри. тоже расскажу. А посмотри сколько подписчиков. Вернулся? Видел подписчиков сколько? Вон сколько у меня. Кто-то позвонил Бля, пропадает. Слышь, бля. да мне позвонил кто-то. А? Позвонил. А. Позвонил кто-то мне. Ба, да тебе. Слышь, братан, ты когда Значит, вернешься в Россию? Я пока в России еще. Вот я еду, смотри, вот у себя на районе. Вернешься оттуда в январе, в январе, да? Не надо это озвучивать здесь. Хуй, а я знает, когда то, я что твой номер телефона продиктовал по незнанке. Да. Ну все, держись даже... ты. Хотя нет, я, я, не надо тебя так держаться, как мне. Ты лучше надо разнести того, кого в прошлый раз не разнес. Да надо дальше идти. Дальше, да? Надо дальше идти, Конечно. Я понял. А надо туда. надо туда, Давай, давай с бамбамом при вас и выйдешь. Вот с этим, с твоим кинтом? Да, да. С ним бой? Не, просто я имею ввиду, у вас вес один и тот же? Нет же, он 120 не. весит. Не-не, ты че, я вешу 84. Я 84 вешу. Я вешу 84. Ну я вешу 84 как бой, готовлю. там 92. 4 вешу. Блять, у меня попал... Блять, у меня попал... Блять, у меня Блять, у меня Есть такое? Гопники меня Ульяновска. по садовому шуршит большой черный джип за рулем таджик пассажиров джип В Бардачке что-то лежит а ну-ка пока Нет. Буф. У меня 4000 после него осталось. Ну, сейчас все с подписчиками съедут. Он где? Уехал. Он, Он там. по своим дому летает. Саратов, привет. Саня ушастый, Саня головы. Ну что, все? Ладно, короче. Короче, всем давай еще обменяться. Гуфони на микрофоне. Я бы. Фок слит, не голос куда-то пропал просто. Потому что громко общался в шумном помещении. Я буду молчать тогда, извините. Скажете, что убился еще, там уже кто-то сказал. Хотя да, убился, наверное. Да, это не шиферчик, это купчик. Здорово, Димон. Привет, привет. Я Мартёк Не считаю, где типа. Дома как дома, да? Чикаго, Нью-Йорк, нихуя себе. А, да, все же не спят там как раз. Чита. Чита это как Чикаго почти. О, Димон, я не видел, что ты звонил. Но я на старом номере. Нахуй это сказал. О, о, о, о. Я очень прочитал, что ты написал. Нет, я на вокзале. Вот, кто первый угадает, куда я лечу, тому тому не будет ничего В Дим пристания. Должно, по идее, прибавляться, да, смотрящих за моим прямым эфиром, чем убавляться. Вот уже тысяча. Да, спасибо. Не я себя не буду показывать, я какой-то блядь, помятый. И как, конечно, Паша техник, вообще никак. Ну какой-то, я не нравлюсь сам себя. Через пару дней покажу. Короче, кто угадает, куда я лечу, того я зафоловлю в ответ. Точную точку, куда я лечу. 970, да это меньше уже. Да, такой. Баскет да в Ташкент, в Австралию. Все, давайте пока.